Сумка превращается, превращается сумка в изумительный рюкзак! Всем привет! С вами Маша Смолот. И сегодня я покажу, как из кожаной сумки, довольно-таки уже потрепанной жизнью, но хорошего качества, сделать рюкзак. Основная моя идея такова... Во-первых, из этой крышки я хочу сделать так, чтобы она была скручена вот, так. вот. А... Смысл в том, чтобы здесь сделать... Я пока еще не решила, что, но тут должны быть под маркер или под карандаши такие вот... Перемычки, чтобы их вставлять. Об этом я подумаю позже. Самое главное сначала переделать это все. Значит, что я буду делать? Во-первых, вот, так как это будет рюкзак, а, и он будет крепиться, грубо говоря, вот так, за лянки, чтобы вот это все вот так не провисало, вошью вот сюда кусок твердой кожи. Благо у меня этого добра полно. Поэтому я здесь делаю жесткость, чтобы вот здесь было жестко. И, соответственно, к этой к этим же местам. Здесь вот я приделаю лямки, которые будут так вот идти. Лямки будут достаточно длинные, но я ее сделаю из, из той кожи, что у меня есть, покрашу, попытаюсь добиться похожего цвета. Понятно, что он будет не стопроцентный, потому что просто невозможно повторить такой цвет прямо один, один в один. Я буду стараться затемнять, чтобы было похоже. Вот. Пока еще не придумала, что делать с этими кнопками. То есть доставать их не вижу смысла, так как там будут отверстия, и их все равно придется как-то заделать. Но вот эти я хочу оставить, так как здесь, в общем-то, можно ничего больше не придумывать. Это я не буду отпаривать. Ремень я отпарю. Ну, все, давайте приступать. Так, что мы имеем? Из кожаной сумки получился вот такой рюкзак. Здесь я сделала как я и хотела. Объясню, почему здесь две полосы. Эти отделения подразумываются для маркеров. Здесь вполне в себе влезет два ряда маркеров. Пристегивать очень легко. Берется двумя руками и прищелкивается. А дальше берется вот эти два, и следующий уровень. Здесь я также сохранила ручку, если что можно носить как портфель. Ну и собственно сами лямки регулируются по длине. Ну вот, пожалуй, все. Проект завершен. Я довольна. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше что-нибудь придумаем. Всем пока.